Вы знаете, в мире всегда существовали евреи, верующие в Иешуа, Иисуса, как обещанного Мессию. Вы удивлены? Не надо удивляться. Иисус был хорошим еврейским парнем. Он родился в Израиле. У него была хорошая еврейская мама. И он назвал себя Мессией, обещанным нам Моисеем и пророками. А если Ишуа обещанный еврейский Мессия, то самый еврейский поступок, который мы можем совершить в жизни, это уверовать в Него. В этом и состоит наше еврейство. Поэтому в мире всегда существовали евреи-последователи Иешуа Иисуса. В центральной и восточной Европе с 1860 года и вплоть до начала Второй мировой войны был настоящий расцвет мессианского иудаизма. За это время тысячи, около двухсот тысяч евреев, мужчин и женщин, стали серьезными последователями Иисуса, как обещанного Мессию. Они верили, что Он был нашим Мессией, что Он умер за наши грехи и воскрес. Это пробуждение среди евреев произвело настоящих гигантов веры. Еврейскими гигантами веры были такие люди, как Альфред Эдельштайн, Исаак Лихтенштейн. А сколько было героев веры? Еще один расцвет мессианского иудаизма произошел в Северной Америке 60-е-70-е годы. В то время многие люди, молодые люди, приходили к вере в Ишуа и как бы заново открывали свое еврейство. Много внимания тогда, во время этого открытия, уделялось тому, как вера в Ишуа идет рука об руку с еврейством в то время их оппоненты говорили нет нет нет что вы нельзя быть евреем и верить в иисуса но конечно можно быть евреем и верить в иисуса но потом начиная с 90-х годов и по сей день произошел новый расцвет мессианского еврейства Но сегодня вопрос не в том можно ли быть евреем и верить в иисуса а вопрос в следующем – нужно ли верить в Иисуса и оставаться евреем? Недавно в Северной Америке произвели социальный опрос, в результате которого выяснили, что около 20% населения Северной Америки согласны. Да, можно верить в Иисуса и одновременно считать себя евреем, если хочешь. Вопрос, который задают сегодня больше всего, следующий. А нужно ли верить в Иисуса, если ты еврей? Конечно, нужно, ведь он еврейский мессия. И самый еврейский поступок, который мы можем совершить, это уверовать в еврейского миссии. Но существует еще более важный вопрос, чем первые два. Это утверждение, что мы можем не только быть евреями и верить в Иисуса, что нам не просто нужно верить в Иисуса, если мы евреи, но что мы должны верить в Иисуса, если мы евреи. Между прочим, все люди должны верить в Иисуса, евреи они или нет. Почему? Потому что Ишуа, еврейский мессия, сказал всему миру, «Я есть путь и истина, и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня».